вес я пошел в спортзал у меня отдых был где-то секунд 40 наверное потом 30 секунд а потом естественно когда я себя стал чувствовать легче я вообще без отдыха практически с тренажера слез сразу залез на другой там и вот так тренировку у проходила. вот проходила и избегайте беговые дорожки с большим лишним весом и бег Единственное, вы можете по поводу кардио очень поможет вам велотренажер То есть на велотренажере вы избегаете максимальной нагрузку на суставы То есть с вами весом большим, да? Вот, и на велотренажере можете регулировать нагрузку есть, естественно, там не педалит там, еле-еле Нагрузочку дадите немножко И, кстати, я бы советовал вам купить фитнес-браслет, чтобы более-менее как-то отслеживать пульс потому что есть там путь жирожигания, есть максимальный вес, который ну, при вашем личном весе не стоит поднимать сильно. Вот. То есть вот так вот По поводу спортзала. Что еще хочу сказать? А, значит, если вы в спортзал собрались, соответственно, вы хотите побудить быстрее, а чтобы побудить быстрее, вот, вам нужно. Увеличить скорость сжигания жира. Сжигается жир в организме человека с помощью такого вещества, L-карнитин называется. Это две аминокислоты, которые вырабатываются печенью и почками у нас. Вот. Но, к сожалению, вашему, так как у вас там дефицит калорий, там, белков, жиров, углеводов, у вас этого L-карнитина очень-очень мало. Вот, но есть выход, а, то есть L-карнитин, как вещество, оно продается. И опять же, обратите внимание, не покупайте никаких русских производителей. Пожалуйста, только все за границу. Там более-менее как-то контролируется это дело, там и есть какая-то ответственность за лицензию и вот так далее. Вот. У нас это дело контролируется очень слабо, поэтому никогда не связывайтесь с такими вещами, как витамины, какие-то там БАДы, добавки, вот, спортпиты с Россией не связываетесь. Вот. Значит, сейчас расскажу, как он действует, пернитин. Эль-пернитин работает хорошо на жиросжигание, только лишь когда вы соблюдаете ряд условий. Ряд условий, значит, первое условие это дефицит углеводов. То есть вы приходите в зал, допустим, как у меня был, я приходил в зал вообще еле живой, у меня не было настроения ни тренироваться, ни сил не было у меня вообще такое ощущение было, там, я не знаю что я упаду просто замерну. Вот. что делает в этот момент электронитик то есть а, извините, сейчас отвлекусь опять, а, он значит по условиям, первое условие, должно быть минимальное количество углеводов ваш второе условие вы не должны есть вообще а, быстрые углеводы, вот эти неправильные углеводы и вы должны держать аэробный, либо анаэробный пульс. В таком случае полностью запускает свои свойства вот этот L-карнитин. А что он делает? L-карнитин, он транспортирует, то есть он запускает сам процесс сжигания жира, то есть перерабатывает этот жир в энергию, то есть так называемый АТР и транспортирует эту энергию в клетке. Вот. То есть вы приняли этот карнитин, -карнитин да? и у вас сразу запускается этот процесс, то есть жиросжигание. И, кстати, не советую перед элькарнитином карнитином там часа за полтора за два где-то надо покушать, наверное, только через часа два можно съесть карнитин, ну через 30 можно только по тренировку. Вот. По поводу рекомендации Эль карнитина тоже обращайте внимание по действующему веществу самому, то есть по инструкции. И, кстати, когда вы купите, покупаете вообще добавки вот эти вот, либо спортпит какой -то, либо еще что-то, так как продукция иностранная вся, там есть такой стикер приклеенный, русский перевод. Одирайте его нахрен, сами переводите потому что они там откровенно пиздят. Я не знаю, то ли специально, то ли они просто переводить там не умеют или экономят на переводчиках, но переводы там вообще неправильно. А Эль-Карнитин, который я пил, это мак.